Всем привет, друзья. У нас Бонька очень сильно заболела. Вчера чуть не померла. звонили несколько мест, знакомым, знакомым через знакомым, короче. И у нее не знаю что. Купили все лекарство для нее, глаза гнаятся. И сейчас в клинику, ведь лечебницу ее повезут. Лечить надо. Сказали, с 8 утра, вот сейчас такси вызвали. И ждут. Глазки гноятся. Не знаю, короче, у нее не знаю, мастит, не знаю, что. Я ей вчера. Мы антибиотиками напоила. Все. Тетя Али уезжает у нас на столе. Мама прошелся. Ты кто, Маныш? Ты куда, Маныш? Домой. Мама? Что, что я домой поеду, потом приеду, хорошо? У -у -у. Давай поцелуемся. Всем привет. Мама Мама проводит. Это крестная подарила ей такое ведерко с игрушками. Мама, я сейчас Сейчас я зайду. Я сейчас зайду. Пошли. Все, Алечка у меня уезжает, моя помощница. Вон муж приехал у нее. Капусту отправляю. Капусту посажу, говорит, посадишь капусту? Нет, сажаю, корни весит немного, так, mm -hmm. чтобы в огороде место не пустала. А чуть побольше кинула, ничего. У Нади капусту, говорит, эти кгущата съели, что ли? Да. Ну, она сегодня сказала, я бы мне помогала. Да нет. Чё, пока ты скажешь Здорово, всем? спать хочешь не выспался че, да че, дай поцелуй, я поцелуй тебя и тебя потом идет. поедешь давай ну спать хочет вот не выспался здоровайся аля своего мужа снимает. ну все сережа ты теперь звезда ютуба да. ты тоже у меня звездочка ютуба Никогда и моя снимали. помощница Иди, иди, иди тебе теперь, И тебе спасибо большое. теперь нет, я не могу, ты же сказала, мне черники 10 литров привез ⁇ Привезем, если черник это будет обязательно. А вот именно. Алло. Ладно, давай все. Алло. Вот она прям через столки Напись. Напись. Напись. Сегодня. И папа сделает. А тут сколько кубиков ты? А надо два с половиной. Фарид, расскажи сегодня ветеринарную водили Боню. Вот <как> она да, у нас лежит. Там пол в полв потом... десять. Да. да Чё улыбаешься смешно? Не Весь оржется, где-то меня смотрит. Ничего стремного. Потом еще две капельницы ставили. Завтра тоже, час часу дня, две капельницы. Ну, капельницы и уколы. <coughs> Сейчас вот вечером надо будет еще три укола поставить. Три укола. Но... Вот через 15 минут. Ну, Боня начала лучше дышать. Кстати, она что сказала? Правильно сделали, что вчера две ножки поставили, да? Да. А, подожди. Она сказала, по-моему, ножку тоже. Папа. А это не ножка? Вот как раз кубик ножку. По-моему, да, по да? ножку уже да, делали. Да, вчера. да, да, ножку. Температура была, да, у нее? У нее была температура, она проблевалась, и она э, ветеринар сказала, ветеринар сказал, что это хорошо. Это хорошо. Да. Сейчас тоже она может вырвать после. Куш. Наверное. Очищение у нее идет. И кушать пока она не может, потому что их лопаты вели. Да, да. Вот так вот. Что еще рассказать? Завтра лечение надо продолжать. Да, часа дня, завтра еще. Мы там сколько часов? Часа три, да, наверное, были. Да. Часа три секунды. Три часа 7. точно были, если не больше. Ну, а еще эта боняшка-то наша. Сказали, будем всю, всю ее лечить. Полностью. А, а после чего это все произошло? После это, тяжелых родов. Да, тяжелые роды и это. Шесть щенят принесла. Да, вот именно. Мама, это не выкладывай, пожалуйста. Видела, что я сделала? Шесть щенят принесла. А ну нож же она тоже сказала, по-моему, ставить, да? да? Тогда четыре укола ее совершать. Сейчас Андрей будет ставить укол Боньке нашей. Даже вон Аминка принесла колбаску Бонне. Мы ее положили на подушку старенькую, мягкую. Она пуховая. Как раз для нее. а сейчас лезь? Ага. Короче, не надо не надо, не надо, надо колбаску принести. Вот это она лежит подкожно. вниз. Это вот так шкуру поднимаешь и прям в шкуру. Она показывала. Где она? Это нож по Андрею. Нож... Нож... Нет, ножпа-то, ножпа, -это, это что? Это сюда, да? В внутри мышечно, да, вот эти два внутри, внутри мышечная, раз. это два пошкожная. А здесь еще, смотрите, какой... какая иголка. А что у вас, не две ножпы там? Нет, нет, один она сама сделала. А там-то что, открытый? Это сама она сделала, было. Надо последнего поставить. Вы сейчас не запутаетесь, сейчас поставите подвод. Нет. Нет. А здесь набрать надо будет, папа здесь нету. Нож по-то есть, набрана. Она сказала, это не нож Ты нас не путайка, мы там были. Угу. Сидите, что заспоритет. Вот только. она сказала, да. сюда втыкаешь, да, папа? Здесь она написала все. Это два с половиной надо втыкать. Угу. Если бы говорит чуть-чуть, я ее бы не стала вчера, да, Андрей? Вчера я звонила ко всем знакомым Вообще, и незнакомым. А знакомые, то есть своим знакомым звонили. Так, с миру по нитке, так и сказали мне напоить ее амактоциллином. Амактоцилином, антибиотиками и процедить молоко, Ну, творог у нее там уже. И чего у нее еще? А, свечку поставить. Андрей свечу ставил. Я амактециллином ее поила. У нее идет не кровотечение, а. Мажет, короче, это может быть месяц, говорит. Но мы ее сейчас все полностью обработаем, боняшку нашу. У нее вчера прям лапы вытянулись, прям так все уже умирала она. Вот. Короче, надеюсь, мы ее вытащим. Она специально сейчас сидит. Я качаю. Что, будем ставить наверное? Да, что-то так как это-то Че, боньку-то поднимите, может? Так, неудобно. Давай сюда мне ее. Может. Мам, возьмите сюда ее подкожную. Да? да, давай сначала под подкожную. Или внутри мышцы. Вытяните сюда. Воню себе. У нее кровь еще бежит. Не надо. Давай на подушке возьму. Да. Потеря. Потя... Ой, чертера. Но она не впикнула ни разу вообще. Молодец у нас, Бонничка. Слушайте, вот так поднимала она, вот так, да. Нет, вот, вот с этой стороны. Она лежит вот так вот, и ноль. Хоть и болючие, говорят, уколы, да, Андрей? Сегодня 10 уколов человек столько не будет 10 уколов <клес> Я вообще не видела никогда, чтобы столько уколов кому-либо ставили. Смотри, и ноль, внимание. Ей а может... Это да воздух ты выпустил все и yeah. э -э -э -э. вот этот толстый прям шприц э -э, потихонечку. Ага. я потихонечку я уже спотела, как будто мне укол поставили терпи, терпи. вообще не пить не пить давай дадим дадим Нет, дадим не надо. Не? А -а. Это ей чай. дадим дадим дадим дадим Еще утром надо будет ставить завтра. Нет, она сама там сделала. Давид, пап сказала. В да. час вечером только. Да? Да. Можешь потом? Можешь потом? Ну да, нож. Обезбаливаешься. Ну, сегодня три капельницы ей делали. Две. Две. Две. Ой, ужас. Лежи, лежи, бонь, бань, бонь. Банечка, все, все, все умница. Она может вырвать, говорит. Да, у нее температура сейчас не одна. Нету, утром. нету. Я поднимется, под... наверное. Нет, после укола. Зачем поднимется? Так у нее после укола уже поднялась. О, еще что ли укол-то? Всё, последний что? вот это. Четыре укола поставили, нет? все что? все всё, бантика. четвёртая. А, четыре надо было? Да. Ой, ой, ой. Ой, наша. Один-то толстый шприц, прям как она терпит его. Ну, она, знаешь, вот это для нее уже так себе, какие она боли перетерпела, для, для нее это ужас. Это для него, наоборот, уже как-то... Ну, конечно, да. уже испробовали. Да, там девять шприцов еще. Ну, десять, десятый Ладно, у нас поселке то дешево, а в городе бы дорого это вышло все. Начинаем, да? Вливалки. Давай, положи. Как прям жалко ее прям не могу. Мы вчера вдвоем с Андреем плачем. Я ее это процеживаю. А и это? А Максисалин пою, а папа свечу ставит Только живи, говорим, мы для тебя все сделаем. Как ребенок для нас тоже. Да. Маленькая она. Маленькая девочка. Ладно, вс. No.